Паулина, помнишь песенку о суровой зиме из детства? Что-то припоминаю. Было-было, помню. Мы сегодня сделаем наоборот, ведь мы не боимся этой зимы. Однозначно. Мы даже ей радуемся, ведь вместе с ней пришло время новых зимних трендов маникюра от Семилак. Будет красиво, контрастно и одновременно элегантно и блестяще. Оставайтесь с нами до конца, ведь в сегодняшней серии мы покажем очень много модных в этом сезоне трендов маникюра. Мы уверены, вам будет очень интересно узнать много нового. Ну что же, начинаем! Вначале мы хотим показать вам цвет, который будет однозначным мастхэв зимнего маникюра. Это изысканный, почти королевский, пурпурный, который относится к семейству ультрафиолетовых оттенков. Является цветом года по версии института Пантон. Его выражением является цвет под номером 146 из предложения Симилак. Обратите внимание на этот оттенок, ведь это символ власти и индивидуализма. Знала ли ты, Магда, что именно пурпурно-фиолетовый был одним из любимых цветов королевы Клеопатра? Честно говоря, я совершенно не удивлена. Это подтверждает все ассоциации с престижем и лидерством. Мы расскажем вам еще об одной тайне. Если вы если вы хотите предложить своим клиентам действительно модный имидж, нанесите на 146 цвет матовый топ. Это самый простой способ получения того самого королевского пурпурного цвета в зимнем исполнении. Остаемся в зимней морозной атмосфере. Первый тренд, который предлагает Симилак на предстоящий сезон – это I style, то есть маникюр, который основывается на снежно-белом базовом цвете, а также весь тот маникюр, в котором есть ини или снежинки. Посмотрите в окно рано утром, и вы точно найдете идею для оригинального маникюра. Магда, подскажи, какими продуктами следует пользоваться при создании маникюра в тренде айстайл? стайл это прежде всего все оттенки белого. Это как чистый классический цвет 001 Strong White, так и его молочные оттенки, например, цвет 091, в котором есть серебристые блестки, или 092 с разноцветными блестками. Эффект переливающего снега гарантирован. А если вы любите блестящие гель-лаки, обязательно выберите цвета 503 и 185 с большими блестками в полупрозрачном белом цвете. Также вам могут подойти гель-лаки из коллекции Cat Eye. Они будут отличным фоном для узоров, а в тирке Аврора удачно завершат маникюр. Все эти оттенки белого понадобятся вам также для создания следующего тренда. Во время этой зимы мы выбираем сильные контрасты. Тот, на который мода не меняется с годами. Именно, ведь black and white – это известное сочетание, которое также в этом сезоне будет основным. Поэтому сходите за покупками, обновите свой гардероб и купите элегантный белый пиджак или полноценный женский костюм. Можете просто приобрести классический черный жакет и сразу же после этого позаботьтесь о своих ногтях. Мотив зебры, черно-белые линии или смелый френч с доминирующим черным – это только несколько предложений маникюра в тренде «black and white». Вы ищете новые идеи маникюра? Обязательно зайдите на наш аккаунт «Симулак» в Инстаграм за самыми модными новинками. Посмотрите, какие узоры предлагают наши новые стилисты Мы остаемся в мире контрастов. Ты говорила, что вся зима будет наполнена ими. В этот раз я не говорю о сочетании контрастных цветов. Имею в виду контраст в маникюре. Давайте соединим элегантные матовые и яркие глянцевые топы и даже смелые блестки. Звание королевы карнавальной ночи будет к вам настолько близко, как никогда. Тренд Matte Glow – это предложение для всех, кто любит узоры и потрясающие эффекты. Но такому человеку обычно не хватает времени для того, чтобы чтобы сделать изысканные узоры. Маникюр в таком тренде – это простой и быстрый метод создания дизайна ногтей с вау-эффектом. Поиграйте с необычной формой, матовым или глянцевым. А если вы не можете выбрать какой-то один цвет и хотите по-настоящему блистать в новогоднюю ночь, нанесите на ногти ваши любимые цвета с матовым топом и соедините их с гель-лаками, в которых есть блестки. Дискотека или вечеринка до самого утра – это отличная возможность показать на ногтях коллекцию Similac Dance Flow. Красивый Глубокий зеленый, модный фиолетовый или искушающий красный в глянцевом варианте. Что-то я размечталась. В любом случае, я знаю, какой цвет выберу на Новый год. Раз уж мы говорим о праздновании Нового года и блеске, то последний тренд – это сочетание всего блестящего. Мы соединили любимое амбре с яркими блестками и получили ослепляющий эффект, пройти мимо которого просто нельзя. Кроме этого, маникюр очень легко сделать, особенно если у вас есть наша новая кисточка для амбре. Мы еще больше облегчим вам создание дизайна амбре и подскажем, какие цвета вы можете сочетать. Отличным дуэтом будут, например, оттенки 505 и 503, 177 и 179, 109 и 148. Экспериментируйте, а своими работами делитесь с нами в социальных сетях.